И всем привет друзья, с вами снова я Альмир И в этом видео друзья я продолжаю паркурить на карте Paradise Parkour Ну что ж, давайте приступим В этой серии друзья мы попробуем как-нибудь заспидрандить этот паркур Поэтому сразу же погнали Кстати друзья, не обращайте внимания на то, что у меня сейчас нет скина Потому что друзья я играю без интернета, вот ну что ж, продолжаем. Попробуем как-нибудь, друзья, заспидранить. Так, тут уже... Капец, друзья, тут уже реально, походу, сложные прыжки начинаются. Капец, каких пройти, друзья. Можно ли допрыгнуть вот туда, друзья? Так, стоим вот сюда, друзья. И теперь попробуем сделать... Короче, Alt сразу же прыжок и давай вот так вот мне не получается друзья короче не будем медлить да гейм моды гейм мод 1 вот так вот и сразу же вот сюда стоям, вот и все теперь как бы, друзья, у нас пройдено это уровень Но на самом деле не пройдено Так, сейчас тут Ага Реально, друзья, начинаются сложные прыжки Капец Так, вот так вот Сейчас, ага, упал Отлично, друзья Так Вот так вот Сюда, друзья теперь вот так вот и сюда теперь хопа хопа сюда вот так вот вот так вот и вот так вот прошли пищитерство друзья та сколько пейсов 17 19 нормально так тут Друзья, надо включить где-то прощак или что-то. А где она вообще, друзья, открывается? Я не понимаю. Наверху что-то, что ли, что где-то, друзья? Непонятно, друзья. Нет, так, друзья, я не успеваю. Сейчас Про... проверим, друзья, где она там открывается теперь понял друзья короче друзья мы пройдем этот а, паркур карту а, не очень короче эти тебе... друзья я немножко просветился поэтому не могу хорошо говорить Даже до крыши, до крыши, друзья Стоп, зачем? Ага Стоп Как, др... как друзья, это вот прыгнуть? Хопа Не получился Что за фигня, друзья? Сейчас попробуем еще раз, хопа. Нет по да друзья получился видите теперь мы в джунгливом джунгливом месте друзья так тут по пути узнаем куда друзья надо паркурить так сюда вот сюда ага упали друзья отлично так вот сюда вот сюда теперь ага поляне надо надо подняться так вот так вот и теперь зацепился за лиану друзья отлично так теперь что за и проходим вот так вот стоп давайте проверим друзья можно ли вот а, вот отсюда добраться вон туда попробуем в креативе, друзья. Нет, даже я в креативе не могу, друзья. Что, -то, что за фигня? Нет, не, все равно не получается, друзья, что за фигня тут происходит. А тут, что за фигня? -то? Что за фигня, друзья? Что за какой-то у нас... Ага. Поднимаемся наверх, вот сюда теперь походу стоп. там что невидимые блоки опять о привет что ты здесь делаешь а, мразь все друзья я попал лавушку. что ж мы здесь будем жить жители вместе почему я не могу вот один вот так вот и улетели давайте друзья скиптим этот левел потому что я там не знаю как пройти вот допустим я тут хожу хожу а что-то надо надо делать я не понимаю ладно все таки поняли друзья что надо делать что сейчас продолжим тут надо что делать тут надо перепрыгнуть через этот ущелье и все в принципе мы все сделали так теперь стоп как это друзья Опа. это нереально нет друзья это это реально нереально говорю капец так сейчас Alt и вверх. Нет, не получается, друзья. Нет, друзья, это нереально. Это просто нереально. И мото один, друзья. Блин, нет, друзья, могу паркурить на телефоне, а на компьютере я как последний нуб. Что? Два. Два. все, друзья, стоп. Мы на 37-м левеле, друзья. Так, сейчас тут надо вон до туда. А можно Я немножко вот так вот сделаем? Скорее всего, можно. Хопа. Хопа, и мы здесь. А что здесь надо делать? не Я... фиг его знаю. Так. Надо пры... вот сюда, друзья. Хопа. Вы видели? Я только что сделал, друзья, невероятный прыжок. Капец. Но только я не понял, как я это сделал, поэтому я не могу его повторить вновь. Так. Хопа. И тут кнопка, друзья, какой-то. Сейчас по посмотрим. И давай нажимаем. Труды Уэлс. Что это такое? Я не понимаю по-английски, друзья, что надо делать? Куда? Ух ты там! Там, друзья, скайблок, смотрите-ка! Стоп! Я не понял, друзья, что надо делать? Могу теперь паркорить? А что это значит? 3. 3 the Wells. Что это означает 3 Пролетаем это место. Стоп. Как извините? <звы> <звы> <звы> да ну, друзья, зачем. Откуда я знал? Наверное, друзья, этот кнопка имел в виду именно это. Но я же не понимаю по-английски, поэтому у меня такие проблемы, друзья. Так, теперь здесь сложные и невероятные надо прыжки надо будет, друзья, сделать. Смотрите, откуда куда надо допрыгнуть. Хопа. Нет, друзья, это у нас никогда не получится, наверное. Давайте попробуем второй раз. Если не получится, то сразу же гейм 1. Хопа. Не, друзья, это нереально. Вот так вот, друзья. И... Гейм 2. Хопа. И вс ⁇ и прыгаем вот эту дырку. И про... Ага, неправильно пошел. Наверное, вот сюда. А да, друзья. Вот, именно сюда. Так, тут лава. У меня друзья, бы, друзья, очень сильно лагал, но я убрал, короче, все эти эффекты. Но партиклы оставил. Так. Давай. Раз, два, три. Опа. Где, друзья? А, стоп, мы же не умираем. Это просто, короче.. Опа. Да, надо же, друзья, я прошел. Стоп, друзья, это же уже 41 левел. Капец. Давайте завершим наш ролик, друзья. Короче, друзья, кому понравился такой ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь мнениями в комментариях и подписывайтесь на ВК-группу и на ВК и в Discord сервер Да, друзья, у меня есть Дискорд-сервер, ссылка в описании. Ну что ж, всем пока, друзья.